И, наверное, две последние детали, которые мы сделаем для этой сборки. Это позиция 15 и позиция 16. Два кружочка из картона. Делать будем так же, как и предыдущую деталь. Кольцо. Один файл детали, в нем две конфигурации. Создаем новый документ. на виде спереди, например, здесь диаметр будет 10 миллиметров, а этот диаметр будет 20 миллиметров. Так, здесь, наверное, побольше. Здесь, ну, давайте сделаем 25, а здесь вместо 20, 35 и выдавим на 1 миллиметр, таким вот образом. Дальше добавляем конфигурацию и просто меняем здесь размер, например на 20 миллиметров только в этой конфигурации. И здесь на 30 миллиметров только в этой конфигурации. щелкаем ОК. Сменяем на 15 мм. Таким вот образом у нас получилось две детали в одном файле сохраняем но давайте напишем что это прокладка 10 прокладка